Простой птичий дом можно сделать из нестроганной доски толщиной 20-25 мм. Для этого нужно найти по 70 см доски шириной 10 и 15 см и 12 шурупов длиной 45-50 мм. Из инструмента я использую угольник, карандаш, циркулярную пилу, шуруповерт и дрель. Могут пригодиться струбцина и молоток, но легко можно обойтись и без них. Узкую доску нужно нарезать на две детали по 25 см, это будут боковые стены и две по 10 сантиметров на верхнюю и нижнюю заглушку. Широкую доску нужно нарезать на две стенки по 25 сантиметров и останется верхняя крышка длиной 20 сантиметров. Затем нужно в широких стенках просверлить по 5 отверстий для шурупов, чтобы доска не треснула. Сложить из этих заготовок короб и скрепить его. Затем нужно проделать литок. Идеальный диаметр разный для разных птиц, но 30-35 миллиметров подходит для большинства. Верхняя крышка состоит из двух частей, скрепленных шурупами. Она получается плотно сидящей, но съемной, что позволяет чистить домик в межсезонье. Домик готов. Один такой домик можно сделать за 8 минут, себестоимость выходит около 50 рублей. Для развешивания можно закрутить в боковые стенки еще 4 шурупа, за которые будет держаться капроновая веревка. Одна петля держится за сучок на дереве, вторая не дает домику болтаться от ветра. Леток обычно направляют на юго-восток. Развесить гнездовье надо успеть до 25 марта примерно в это время случается массовый залет птиц. Еще лучше сделать это осенью тогда в них смогут зимовать синицы.